Друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем YouTube-канале. И сегодня хочу поговорить об одном правиле сетевого маркетинга. Вот есть правило, как хотите назвать, суть бизнеса, индустрия MLM, сетевой маркетинг, многоуровневый маркетинг, как хотите так назвать. Успех состоит в том, чтобы выстраивать отношения с людьми. Наш бизнес ⁇ это бизнес отношений. И чтобы была большая команда в вашем бизнесе, нужно научиться правильно выстраивать отношения. И это непростая задача. Людей нужно понимать, относиться к им бережно, служить нужно людям, не видеть прямую выгоду. Вот мне нужно и все. Мне нужно, чтобы он купил продукт. Мне нужно, мне нужно, чтобы он подписывал много людей. Мне важно, чтобы этот человек стал там бриллиантом, амбассадором. Мне, мне, мне важно. Нужно перевернуть сознание свое и думать, что ты можешь дать этому человеку, что ты Конкретно можешь дать этому человеку. Послужить чем, помочь, переговорить с его людьми. Просто пообщаться с человеком. Выстроить отношения. Как отношения в семье, муж, жена, дети, родители. Это есть отношения. Это не простой труд, это смирение должно быть. И многие люди, я вижу, что не добиваются результатов, потому что нет понимания и понятия, что сетевой маркетинг – это не просто продажа классного продукта и заработок на этом. Гораздо важнее выстроить отношения, и таких продаж будет много-много раз. и Это будет геометрической прогрессии. Когда ты просто видишь выгоду только в том, чтобы человек купил продукт, это вот столечко по сравнению с отношениями, которые ты выстроишь, и на долгие годы твоя команда будет с тобой. Нужно быть воином, да. Нужно воином быть в нашей индустрии в том плане, что общаться с людьми, работать с их возражениями, с отказами, искать новых людей, находиться постоянно в поиске. Это работа такая. Но когда приходит тебе в человек в команду, намного легче сохранить его, чем искать какого-то другого человека к себе в команду и не выстраивать с ними отношения. Это мартышкин труд, когда ты подписываешь много людей, а с ними не можешь выстроить отношения. Это ты просто продаешь бизнес одноразовых стаканчиков, знаете. И очень важно выстраивать отношения с людьми. Две заповеди. Любить Бога и любить людей. И все будет на своих местах. Отношения с людьми. Смиренность нужна. Терпеливость. Терпение. Работа над собой. Трудолюбие. В отношениях. Чтобы были отношения, это работа повседневное, каждый день работать над своими ошибками. Что я сделал не так сегодня? Делать анализ, планировать над собой. Да, понятно, это не просто так, и нужно работать над собой. Работать над команднообразованием. Как? Не дай Бог никого-то не оскорбить, не накричать, потому что люди все Уязвимые, не, не дай бог, на кого-то крикнешь, или слово «тон» повысишь, посмотришь, и так все обидится, уйдет. Поэтому наш бизнес, он бизнес отношений. И нужно стремиться. Есть много курсов, есть много тренингов по этому поводу. Но важно, чтобы сетевой маркетинг рос из геометрической прогрессии, чтобы люди чувствовали твое отношение к ним. Неважно, какое отношение их к тебе, а намного важнее твое отношение к ним. Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Начинай с себя. Все начинается с себя. Когда ты работаешь над этим, поверь, все люди будут к тебе обращаться именно так. И выстраивание этих отношений – это время притереться. Знаете, когда притираются друг к другу, есть шероховатости, есть иногда конфронтации, драки, битвы. Вот, Поэтому наш бизнес отношений. Хочешь преуспеть, с людьми отношения, не получается, пробуй. Работай над собой, спрашивай. Спрашивай у своих партнеров, что, как бы ты хотел, чтобы я относился к тебе подскажи мне на мои ошибки ты мне поможешь в этом я помогу тебе я укажу на твои ошибки мы вместе можем найти консенсус нужно договариваться уметь если люди не договариваются, это плохо нужно договариваться нужно всегда быть виноватым брать на себя вину даже если ты прав ты хочешь быть правым или ты хочешь чтобы все было хорошо. Нужно быть всегда виноватым в конфликте, если он есть. Взять на себя ответственность, вину, попросить извинения и увидите, как другой человек это оценит. Раз, два, три, пять сделайте, десять раз. Заставить человека задуматься, чтобы он подумал, слушай, ну не может быть, почему он всегда виноват. А я прав. Поэтому э, такая тонкая вещь, но она очень важна, наш бизнес отношения Наш бизнес не прямых продаж. Прямые продажи это там в ларьке, в магазине, бутылки, стаканы, банки, продукты. Памперсы продал, все продал, все продал. Все. У нас бизнес отношения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Я еще очень много чего приготовил для вас, чтобы поделиться тем успехом, который сам умею в сетевом маркетинге. И я на своем YouTube канале буду этим делиться. Все желаю вам удачи пока-пока.